А ваши клиенты боятся проблем с кожей, к которым, по их мнению, приходит использование ультрафиолетовых ламп? Сегодня я приведу вам несколько фактов, и вы сами решите, действительно ли стоит чего-то опасаться. Если вы боитесь косметических процедур и хотите их ограничить до минимального наращивания ногтей, помните, что согласно рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, вы должны очень сильно ограничить пребывание на солнце между 10 часами и 16. Что же дальше? Занимаясь спортом или другой физической активностью на свежем воздухе, всегда используйте крем-защитным фильтром. Помните, его нужно наносить раз в два часа и после каждого физического напряжения, двигательной активности и, конечно же, после душа. На самом деле, даже если вы просто перевернулись лежа на пляжном полотенце, то вы уже должны нанести крем. Для того, чтобы обеспечить себе полную безопасность, вы должны использовать примерно 6 полных ложечек крема на все тело. Нанесение меньшего количества ни к чему не приведет. Что еще? Помните, что нахождение в тени деревьев совершенно не защитит вас. Носите шапки, закрывайте шею, надевайте одежду с длинным рукавом. Только в таком случае вы будете в полной безопасности. Цитирую информацию, предоставленную Американским национальным институтом, солнцезащитные очки должны блокировать до 90% излучения UVA и до 99% излучения UVB. Уже вижу, как все люди пользуются этими рекомендациями. Я надеюсь, что вы пользуетесь такими очками. В дополнение, полностью откажитесь от солярия. Но давайте не будем злорадствовать, придерживаемся фактов. Международная организация Skin Cancer Foundation, созданная в 1979 году, заявляет, что однозначной связи между лампами, используемых в маникюре, и раком кожи не существует. Кроме того, не следует сравнивать излучение солярия с излучением, выделяемым нашими ультрафиолетовыми лампами, которые используются при маникюре. В принципе, уже этим фактом можно было бы закрыть тему, но мы пойдем дальше. Почему нельзя сравнивать нашу лампу с солярием? В солярии излучение UVA происходит в сочетании с излучением UVB, благодаря чему появляется загар. Лампы для маникюра излучают прежде всего излучение UVA. Лампы в солярии выделяют более интенсивное излучение. Это связано хотя бы с большим количеством лампочек и их мощностью. Стандартно в соляре 12 ламп, мощностью 100 и даже 140-160 Вт. В наших ультрафиолетовых лампах используются малые энергосберегающие диоды мощностью 24, 36, 48 Вт. На это еще не все. Чтобы у нас была возможность действительно измерить, как сильно кожа подвергается излучению, нельзя только пересчитывать ватты в лампочках, следует проверить, сколько милеватт, приходится на один квадратный сантиметр поверхности кожи. Такое сравнение полностью положит на лопатке аналогию с солярием. Подтверждением безопасности использования наших ламп является факт, что были бы необходимы еженедельные сеансы маникюра на протяжении 250 лет, чтобы выровнять его теоретические низкие риски с одной светотерапией то есть лечение ультрафиолетовым излучением при определенной болезни кожи, такой, как, например, псориаз. У меня есть предчувствие, что сеансы маникюра в ближайшие 250 лет нам не угрожают. Ноктевая пластина полностью блокирует лучи UVB, а лучи UVA проникают под нее только до 2,5%. В связи с этим можно утверждать, что ногтевая пластина является успешным светозащитным барьером ногтевого ложа. Кроме того, уже в 1966 году установлено, что поверхность кожи на ладони является наименее восприимчивой к ультрафиолетовому излучению. Поверхность лица, например, в 4 раза более восприимчива. Одновременно с этим отсутствуют какие-либо данные, которые могли бы подтверждать связь между ультрафиолетовым излучением, и генерируемым лампами для маникюра с увеличением риска появления рака кожи. Ультрафиолетовые лампы используются уже более 30 лет. Если бы они действительно были вредными, ученые давно сделали бы исследования на эту тему. Тем не менее, в настоящее время не существует каких-либо результатов исследований, которые могли бы подтверждать этот тезис. Некоторые польские врачи утверждают, что в США увеличилось количество злокачественных опухолей. Возможно, я не отрицаю. Но знают ли эти доктора, что на обоих американских континентах и в Азии продуктом, который годами доминирует, является акрил? А акрил не нужно сушить в ультрафиолетовой лампе. Я проводила курсы в Перу, Мексике, Кабо-Верте, Индии, Маврикии, Монголии, Таиланде. Разговаривала с дизайнерами ногтей из Австралии Новой Зеландии. Везде в мире доминирует акриловый метод, так как он более дешевый и быстрый. Гели-гелилаки пока только начинают завоевывать популярность. В докладе, название которого я не хочу называть, «Два доктора», о фамилиях которых тоже умолчу, представила вывод о том, будто бы ультрафиолетовый ламп приводит к появлению рака кожи. Как позже оказалось, данный доклад был основан на примерах двух женщин. Двух. Обе женщины живут в солнечном Техасе и иногда делали маникюр. Данный доклад сразу же был поддан жесткой критике. Тем не менее, время от времени разные люди, которые не разбираются в данной теме, находят этот доклад и пугают такой информацией. Мощность луча UVB в наших лампах является минимальной. Она соответствует 17 26 секундам пребывания под солнцем, если мы возьмем во внимание двухнедельные перерывы между визитами в косметический салон. Этот же доклад сообщает, что доза лучей UVA, которую получает кожа во время маникюра, соответствует пребыванию под солнцем в течение двух 3 минут. Признайте, пожалуйста, что это не критическая доза ультрафиолетовых лучей. Как UF, так и LED-лампы являются безопасными. Мы не можем просчитать однозначной разницы между излучением от стандартной UF-лампы и современной LED-лампы. Тем не менее, следует отметить, что LED-лампы сушит продукт за 10-20-30 секунд, то есть очень быстро. Благодаря этому воздействие ультрафиолетовых лучей во время одной процедуры по созданию маникюра длится всего несколько минут. Подводя итоги, излучение, которому мы подвергаемся во время маникюры, является меньшим, нежели во время обычной встречи с семьей, которую мы организуем в приятный солнечный день. Большему излучению, чем во время маникюра, будет подвержена клиентка, которая в жаркий день в платье на лямочках решит пешком дойти до косметического салона. Факты говорят именно об этом. В данное время нет сведений о том, что процедуры с использованием ультрафиолетовых ламп являются рискованными. Тем не менее, если клиенты все равно будут бояться использовать лампы, то, пожалуйста, перед процедурой всегда можно нанести крем с ультрафиолетовым фильтром, либо надеть перчатки без пальцев. телесту это не будет мешать. А если клиент будет чувствовать себя лучше, то почему бы не сделать этого?